Также хочу вам порекомендовать канал, который называется «Как заработать деньги в интернете». Это канал моего хорошего кореша Дениса Кузьмина, который рассказывает тут о заработке с вложениями в основном. Также есть видосы про заработок без вложений. В общем, ссылочка будет в описании, он постоянно разыгрывает каждую неделю деньги, у вас есть шанс выиграть. Поэтому можно заработать неплохо. Всем, собственно, здорово! С вами Джойс, вы на канале «Как заработать в интернете». И в данном видео я вам расскажу про то, как приглашать людей на сайте Dreamcash в платники. А, сайт Dreamcash — это CPA-партнерка, связанная с онлайн-кинотеатрами, и как раз-таки под платниками стоят эти самые онлайн-кинотеатры. Кто не знает, около 6 дней назад я сделал видос «Как заработать от 900 рублей в день без вложений на фильмах». А, это не предел... В нем я рассказал про этот сайт Dreamcast, теперь партнер а, Объясняю, в чем суть. Онлайн-кинотеатры, вы туда приглашаете людей, они оформляют платную подписку, чтобы смотреть фильмы в хорошем качестве. Вы получаете 50% от денег, которые они потратили на подписку. То есть, если она стоит 200 рублей, там 150 рублей, потому что в среднем такие суммы, вот в этих 6 платниках, вы получаете 75-100 рублей. И как, собственно, это сделать? Есть такой канал на ютубе, возможно, кто-то о нем знает. Я когда делал видос про то, как заработать 35 баксов в день на фильмах, ссылочку на него оставлю в описании, как раз таки об этом канале рассказывал. Чувак перезаливает а, отрывки из фильмов, там вставляет рекламу в начале, там ссылки в описании какие-то и так далее. А, и на этом довольно неплохо зарабатывает. Просто взял, вырезал, вставил, заработал. Это неплохой контент, он реально делает пользу, потому что я тоже смотрю а, некоторые моменты из фильмов, в общем, реально крутой канал Так вот, как же все-таки приглашать в платник Выбираем какой-то платник, что был довольно красивый Так, вот, кино gel. Получаем ссылку Копируем нашу партнерскую индивидуальную ссылку И переходим Так, есть Переходим Нормальный дизайн И тут обычно фильмы, которые вот-вот выйдут И этот чувак может пиарить Собственно, партнерские ссылки под видосами, типа написать Смотрите, тут фильмы, которые еще не вышли на экраны Или которые только в кинотеатрах Люди будут переходить, оформлять подписки, смотреть Вы будете получать деньги Ссылочку на Dreamcash я оставлю в описании Регистрация несложная хотя я это уже говорил в обзоре Смотрите, у чувака 757 э, видосов Давайте посмотрим, сколько у него просмотров на всех видосов В общем, 235 миллионов Чуваки, у меня, по-моему, 19 или 17 миллионов, а тут 235. Прикиньте, если под каждым видосом оставлять ссылочку. А если взять каждый платник и на каждый ставить ссылочку. Тем более, что фильмы тут разные. Можно еще, знаете, как сделать? Типа, вы можете направить трафик на самую последнюю доступную серию по сериалу или фильму, что довольно неплохо. Просто берете ссылку и там оставляете название фильма. В общем, прочитайте инструкции, это интересная тоже тема об этих вкладках я тоже потом расскажу. А, в общем, вот, это один из таких простых способов. Также еще можно пиарить в группе ВК. Можно спамить можно покупать рекламу платника у блогера. Вот кино ГЛ, типа, какой-то блогер рекламирует. Смотрите, тут фильмы, все дела. Что довольно неплохо. В группе ВК тоже. Там, если есть тематические а, всякие группы по фильмам, можно взять пост, купить. Или свою группу создать и также раскачивать. С вами был Джойс. Всем пока. И читаем коммент в конце. Заработок в интернете пишет. <смех> Блин, кстати, заработок в интернете. Звучит, как имя фамилия. Он как шоу голос, два пальца и смайлик поставил. И сказал, окей, я теперь не знаю, это Бог или Человек. Но ну, учитывая то, что я два дня видосы не выпускал, я поц. Это круче, чем Бог и Человек вместе взяты. Дальше. Ренат, охуенно приятный. Но заработок в интернете. Но нахуя. Спасибо. Я пишу Ренату, мне много твоих выпусков понравилось. Можно твои видосы к себе перезаливать. Он не выдвинул условий, и сказал, окей. Да! Да, чуваки, я разрешаю перезаливать свои видосы. Вот уж удивление. И я об этом даже часто повторяю в своих видосах. Тоже удивление. Просто поменяйте свои, точнее мои ссылки на свои, но хотя кого я обманываю, вы и так это сделаете. Типа, чтобы что-то зарабатывать, это понятно. И если, конечно, у вас есть совесть, вы можете оставить там ссылочку на мой канал, там, может быть, на группу ВК и главную страничку ВК тоже. Вот. Но это если у вас есть совесть.